Чуваки, всем привет! Это новое видео на канале. Я сидел, размышлял над тем, какое видео для вас сделать следующее. Я вот только сегодня для себя выкладывал эксперимент. Для вас это, может быть, уже пару дней прошло. Ну и сижу, думаю, а какое видео для вас записать. Эксперимент был. Ultimate Team, вот вроде бы недавние футдрафты, паки были. Карьера за тренера, свой клуб мы уже создали. Тоже недавно видеоролик был. И тут я вспоминаю то, что как бы есть карьера за игрока у нас. И именно сегодня будет у нас карьера за игрока. Формат карьерки с камерой будет следующим образом оформлен, то есть начало приветствие будет с камерой и в принципе все геймплейные видеоролики, ну и концовка будет также сама с камерой. В последнем эксперименте я столкнулся с такой проблемой, то что у меня в середине ролика закончилась память на телефоне. И очищать очищал, ничего не помогает, там лишние 10 гигабайт может быть еще есть. А геймплейные видеоролики требуют камеры постоянно, типа реакция онлайн где-то тут, тут в уголку, пока ты там играешь. Но я пока что такое сделать не могу, так что все геймплейные видеоролики будут у нас приветствия с камерой, с картинкой, вот он я, вот такой. Концовка тоже будет с камерой. А что непосредственно самого геймплея, камеры в ней пока не будет, потому что в эксперименте, ладно, еще там ты записал, что-то сказал, то что вот вернемся в концовке сезона, камеру выключил, все, запись прекратилась, включил в нужный момент ее, а здесь как бы так не получится. Так что я думаю, вы не будете осуждать меня за такое, все будет, в принципе, хорошо по красоте, карьерки вы смотрели и без камеры, тут хотя бы будет в начале и в конце. Так что я сейчас буду запускать фивку, запускать карьерку, начинать запись. Но вам приятного просмотра. И перед началом подпишитесь на канал, поставьте лайк, прокомментируйте, подпишитесь на телеграм-канал, ссылочка в описании. Может быть, QR-код здесь ставлю для тех, кто на компьютере смотрит и хочет с телефончика просканировать и все. Ну и все, в принципе, мы начинаем. Всем приятного просмотра. Итак, вот мы уже в менюшке нашей карьеры за игрока. Феликс Нойман, стартовый состав, все хорошо. Так, давайте пробежимся по прошлым матчам. У нас есть, кстати, 9 очков навыков. Нам Нас интересует как бы календарь. Так, у нас получается 31 октября сейчас, ноябрь месяц стартует. Думаю, за этот видеоролик получится у нас сыграть до... Января, как раз таки, до зимнего трансферного окна будет все хорошо. Так, ну что, как я и сказал, матч против Дармштада мы по-любому в стартовом составе. Да, легендарный, 5 минут пасмурно. Опа. Феликс Нойман тренирует штрафные. А вот это, как раз таки, возможно, и обложечка будет. То есть нормально, лучший бомбардир показываю. 9 голов забил. Я надеюсь, то, что этот выпуск будет немного ярче на победы. Потому что, ну. Последние два выпуска у нас без побед вообще, в принципе. Так, пока наша команда к 15-й минуте перепасовывается в основном на своей половине поля. Ничего интересного не придумали мы еще. Феликс Нойман. Феликс с ударчиком, Феликс! Хорошо сыграл вратарь, тут нашу главой. Так, Феликс, вот давай вот такую вот подачку. Поборишься здесь? Нет, конечно. Пасик попросим. Феликс. Я еще шведой не забивал. Ой, как по голове. Просто снес футболиста. Давай еще раз на Феликса. И вот такую я тоже еще не тестил. Опасный удар. Так, здесь можно запросить посецкий. Нойман. Нойман, центр, А ты обратно скатываешь. Нойман, еще один посецкий. Здесь просто выкати, Нойман еще раз. Удар хороший, как бы помогать нашей команде надо. Нойман хорошо здесь поборолся, отобрал мяч и вынес точно на нашего центрального нападающего. Теперь главное вовремя вернуться в атаку, владение полностью пока за нами. Но и хочу напомнить то, что наша команда сейчас находится на последнем месте в чемпионате, 18 место. Это не есть хорошо. Нам надо, нам, надо. нам нужно выбираться оттуда. Нойман снова здесь как-то в штрафную пытается вернуться. В прошлый раз у него отлично получилось это. Здесь пока вроде бы справляются без него. Так, здесь Нойману надо опять срочно возвращаться на позицию свою. Конечно, можно было бы не возвращаться, в принципе, в защиту, но нам это нужно. Нойман! С ударчиком Нойман! Хорошо, хороший гол, 33-я минута. Ровно причем на 33-й забивает Феликс Нойман и фирменное празднование его. Прибегают Джата и еще другие сокомандники. Но здесь хорошо открылся он. Мы видим, как он ворвался, здесь забежал и точным ударом понизу, бильярдным таким в дальний угол, забивает свой 10-й гол в сезоне. Так, снова Нойман с мячом. Пасек вот сюда налево защитничка. Пас центр. Ой, как... Как отдал махан, Лучший просто дубль на 45-й. Как открылся он опять. Ну здесь я пытался, конечно, сделать другое празднование. Но ладно, наше фирменное тоже празднование шикарное. И давайте еще раз посмотрим на этот гол. Вот здесь вот хорошую вырезал и успел пробить. Он снова в дальний угол. Ну, получается, для себя он опять в левый пробил. Ой, хорошо здесь. Просто беги и просто бей же ты поворотом. Ой, как закладывает. Мне почему-то до последнего казалось, что бить он как-то не собирается И поэтому я специально прожал на кружочек, чтобы он пробил Это, кстати, хорошая функция Нойман, здесь убежать главное Ой, как Нойман убегает Пасик в центр, отлично отдает Здесь просто закидывает Нойман Ай, блять, зачем я передачу отдавал уже здесь? Но Что-то я вообще потерялся Думал там офсайд, нужно было бить поворотом, как в этой ситуации! Хэт-трик Ноймана, как да ты шо? Ебать за калашматил. Время, конечно, без 15 час, мне желательно вообще не орать, но таких ударов это вообще что-то сверхъестественное. Посмотрите на эту пушку, у нас была задача... Забить из-за штрафной мы забили Я полностью доволен игрой нашего Ноймана Так, пока наша команда перепасовывается в центре поля Мяч до Ноймана пока не доходит, хотел я сказать Но вот уже дошел Здесь Нойман открывается С подачкой можно? Нельзя Пасик на фланг, хорошо Теперь ты в центр и Нойман отсюда пробивает Вау Вратарь просто на этот матч не подъехал о, еще и потанцуем, давайте все вместе дружно, командочкой, Феликс Нойман свои, вроде как это бразильские танцы, но он это, так сказать вводит тренд в Германию на танцы вообще вратарь не подъехал, вот просто посмотрите, удар был откровенно просто по центру, да, возможно как-то могло бы повлиять в реальной жизни тем, что наш футболист стоял прямо перед вратарем и он мог мяч не увидеть, не знаю как это работает в ФИФЕ но, по крайней мере, покер оформляет уже наш Нойман Но я думаю, возможно, может сменить ему прическу Какой-нибудь имидж поменять ему Ну, либо после первого сезона это все уже сделать Так, здесь вроде бы как, может быть, ничего опасного не будет Но хотя, зная игру, здесь сейчас Джона отдает пяточкой Но здесь хорошо, здесь все прочитано Главное просто вынеси и все, на этом закончится наш мя мяч Закончится наш матч покером от Ноймана. И еще одним голом от нашего форварда забирает мяч Нойман. Не показывает нам сколько он сделал ударов. Нойман уничтожил оборону клуба Дармштадт. Забив 4. Нойман провел великолепный матч и впечатлил собравшихся на домашнем стадионе болельщиков. Забил 4 клубу Дармштадт. Так, Легенда, 5 минут, подбор, ну с ними мы еще сыграем, наверное, следующий матч в зависимости от соперника мы проведем в режиме моментов. Конечно, в данном режиме карьеры за игрока данные яркие моменты не сильно мне нравятся, потому что сильно много пропускаем, ну и как я у других фиферов, которые снимают карьеры за игрока, в того же Рухе замечал часто то, что довольно плохие результаты когда так проматываешь, но все же нам нужно как можно быстрее пробираться по ходу сезона, у нас показывают с Бренни, забил 3 в последних трех матчах, показали бы Ноймана, который забил 4 в последнем матче, но я по крайней мере рассчитываю на еще где-то выпуска 3 чтобы закончить наш первый сезон, то есть конечно кто-то мог за то время что я снимаю карьерку уже давным-давно бы Ой, какой отличный голевой пас, еще и с навеса. Кто-то мог бы зайти три ролика, которые у нас есть по карьере за игрока, уже и не только первый сезон закончить, а и, и второй, и третий. Но мы такими постепенными шажочками, но при этом уверенными для нашего футболиста идем. И вот сейчас доказываем то, что Нойман очень хорошо старается для того, чтобы перейти в клуб получше, но ну и заслужить зимний апгрейд. Навесик хороший был. И как замкнул отлично, он таким с отскоком от земли, еще и между ног нашему нападающему, но это удар очень такой неудобно для вратаря, потому что все вратари прекрасно понимают то, что отскоки от газона это всегда очень опасно, очень тяжело отбивать в выпусках и матчах, когда наша защита так вот разыгрывала мяч спокойно на своей половине поля, прямо перед штрафной, то это ничем хорошим не заканчивалось, а здесь есть Феликс Нойман, который выкатывает и забивает, отлично, Гладзел отличный второй голевой пас как бы можно было бы пробить левый но уже позиция была неудобна, я уже как-то больше смещался к воротам и накрывали уже даже здесь будет видно то что уже довольно сильно накрыли но я видел уже то что забегает наш центральный нападающий на 11 метров но и грамотным решением было выкатить на него и сделать счет 2-0 очень часто я замечаю то что Часто пропадает оно. Опасный удар по нашим воротам на 28-й минуте был, но не забил игрок Пады Борна. Не помню я, кто это бил, да даже не понял. В принципе, шестой номер какой-то. Может, если я его увижу. Да, вот он у нас там есть где-то в углу. Как раз у нас появились снова. Ой, появились снова индикаторы вот эти все. Феликс Нойман, блять, травма. Опасный подкат там исполнил Мюллер. Надеюсь, травма не опасная. Закидывает Нойман. Но беги же ты просто. Но не останавливайся, и просто беги. Борис за мяч. Тут сохраняет мяч на фланге футболист Падеборна и опасный момент. Хорошо здесь заблокировал удар наш защитник. И еще один удар. Здесь уже вратарь отлично сыграл. 39-я минута, пока Падеборн начинает прижимать нас, так, здесь отдают в центре. Нойман здесь открылся. С ударом поворотом хорошо до последнего я не бежал не старался там как-то открываться а потом подумал зонку увидел открылся пасек попросил забил ну так вот часики показали то что как бы не знаю что могло бы это означать может быть типа все как бы пора заканчивать там с командой типа сваливаете с нашего стадиона с нашего да мы на стадионе падыбор на всего лишь или не было, блядь. Ну, почему-то не сказал мне тренер за офсайт. Ну ладно, хер бы с ним. Как бы штрафной можно как-то... Ладно, но ну, я прожимал кнопочку штрафного. Не пропустить... Пропускаем. Пропускаем 3-1, 78 минута. Кто это забил? Это как раз чел, который вышел на замену вместо того правого нападающего. Забываю я их фамилии. Лейперс, вот. Так, у нас выходит Бенес и выходит какой-то человечек, моделька и немного геймфейсом таким похож чем-то на Биллингема, как по мне Давид вышел. Одержана победа во втором матче в этом выпуске. Два ассиста плюс гол, очень круто мы показали себя за Ноймана, там что-то его пытались показать. Лежит еще Феликс, ну вот вроде бы поднялся, держится за руку. Походу ушиб локтя какой-то, либо ключица, если держится за руку, но держался он в районе локтя как раз. Ой, здесь уже какая-то передача не очень была, я пытался так на ход более филигранно вырезать. Рискуйте с поля на замену, нам пишут. Ну, как бы, если травма, то вероятнее всего мы можем как раз и покинуть поле. Но нет, здесь уходит у них, у наших соперников. Нет, сейчас он держится за плечо, непонятно. В первом моменте, который я вот показывал, он держался за руку, за локоть больше, отлично вратарь сыграл, а сейчас как-то за правое плечо держится. Это наверное такая типа скриптовая тема, отлично сыграл наш игрок на линии, возле штанги стоящий, уже могли два раза пропустить мы. Я понимаю то, что у нас риск уйти с поля на замену. Но что я могу сделать? Матч такой, очень скучный. Ничего не происходит в нем. Так еще и травма. Я надеюсь, не серьезная. Ай, блять, и опять нас толкнули здесь. Нойман. Убрал Нойман. Нойман. С ударом Нойман! Ой, как ты не забил, брат. Пипец. Такие моменты ты же должен клепать. Но я не думаю, что травма руки так играет как-то роль. Как бы это же не травма ноги. Но все же я не футболист. Мне не понять этого. Да и не понять в принципе, что в мозгах у этой фифы. Старайтесь отдавать передачи. Что здесь, 87-я минута, кого меняют? А меняют как раз-таки Ноймана. Выходит Билл Биджа. А здесь уже такой живенький бежит. Ну что можем сказать? 6,7 оценка, 4 удара, 0 голов. Будем тогда рассчитывать результат. Надеюсь, по нулям. 2-2, чего, блять? Как это, в принципе, возможно, получили травму, окей, на 65-й минуте. Покинули поле, на 87-й, на 88-й пропускаем, на 89-й забиваем, на 89-й выходим вперед, и на 89-й пропускаем еще один, то есть за минуту 4 гола. Так, готов к игре через 4 дня. Нойман, получается, получает 5-дневную травму, с чем связана травма. Что Нойман подтвердил, что не сможет выходить на поле в составе Из-за небольшой травмы Ушиб локтя Вот как раз таки, да, я говорил за это То, что ушиб локтя у него был И как раз матч этот мы и сыграем Но сыграем Играть как Нойман Яркий момент Нойман вот у нас 1-0 мы уже проигрываем на 20 минуте Шикарно 1-0 еще 62-я Наша атака Опасная здесь Джата Будет сольный проходик такой Джата Джата Джата, вешай. Пиздец, передача отвратная, чувак, блядь. Я-то думал, ты сейчас просто такую филигранный навес отдашь и все, но надо было походу просить обычный пас, 87-я минута. Зная то, что у нас с навесов обычно ничего не получается, но давайте еще раз попробуем. Как-нибудь вот сюда. Вот такая, вот забить хорошо. Отличный голевой пас засчитывает нам. Решил, подумал, думаю, ну ладно, давай как бы с навесика попробуем. Но это, кстати, привело. 1-0, блядь, 1-1 точнее. Хотелось бы, конечно, победить, но имеем то, что имеем. Тренировки еще через 5 дней только будут доступны. У нас тем временем будет сразу же последний матч в декабре. Да и, наверное, последний матч в этом выпуске против Регенсбурга. Так, сразу же, 0-0, третья минута, получает возможность навесить Гамбург. Ага, то есть мяч у нас, Рейс. Он это, конечно, тяжело назвать, получает возможность навесить. Это как-то больше просто опасная атака, так сказать. Ну и передача, как обычно, вот в таких моментах неуклюжая. 0-0, 21 минута. Ну давай тогда пасик верхом отдадим еще раз. Вот такой же самый, как в прошлый раз. Как-то я вот так вот делал вроде бы. Ну и подачка пошла. Хорошая подачка головой, отлично. Голевой пас отдали, шикарно. Ну и 34 минута. Гамбург снова получает возможность навесить. Но все равно это тяжело назвать возможностью навесить. Это не момент, когда ты там на фланге стоишь. Нойман, 2-0, отлично. Хороший гол, 7:7 оценочка, 34 минута. Нойман снова показывает на часике вот так вот, то, что пора бы уже, пора бы уже прокачиваться, нам апгрейдик делать. Их вратарь смог забрать мяч в руки, снова очередная контратака. Вот если бы они в эти моменты вырезали бы какую-нибудь шикарную передачку, такую верхом, чтобы просто убежать и все. Нойман здесь ничего не смог сделать, ноги не быстрые, но на этом матч заканчивается, чего 2-2. У нас еще немного и будет 16 уровень и как раз все эти, получается сколько, 18 навыков мы вольем в прокачку в зимнем трансферном окне. Ну и посмотрим, может быть как-нибудь получится... Куда-нибудь перейти в зимнее окно. Если будут предложения, конечно, можно будет закончить на этом видеоролик, чтобы мало ли кто-то там в комментариях, или я сделаю опрос, чтобы вы проголосовали сами, куда мне переходить. Да, есть у нас 16 уровень. Открыт талант, адресат при стандартах. Сделка совершена. Диего Рико изрялся съедат, переходит в гамбургер. Это, походу, какой-то, да... Защитник 29-летний за 7 миллионов неплохо. Керк признан игроком месяца. Кандидаты названия игрока месяца Нойма, но здесь не выиграли мы. Так, кандидата названия игрока месяца в декабре это Гладзел Нойман, Серра и Борнер. Так, опа, и я уже к вам вернулся. С рейтингом 77. Вот так вот мы увалили 18 наших очков-навыков и получили заслуженный апгрейд. Возможно, конечно, кто-то скажет, что да, сильно большой апгрейд, Ну и ладно. Я заработал эти очки, я захотел их потратить. Все следующие очки, которые будут заработаны с данного момента, 1 января, по, получается, лето, по конец сезона, те очки мы будем тратить уже на следующие прокачки. А так 77%. Вообще круто, 86 скорой, 73 удар, 82 дриблинг, 70 передачи. Можно же сразу же в события проходить, зарплату просить, вот так вот. Событие завершено, теперь у нас зарплата 4700, вообще шикарно. Так, ну и что получается, у нас, у нас матч будет против 8 команды, Санд, Сандхаузен. Но если рассчитывать так в плане играть... Полный матч. Это, конечно, можно. Не хотелось бы, конечно. Но 77-й рейтинг. Давайте затестим. Да. Давайте вот еще такой один матч сыграем. И именно полный. И последний матч в январе у нас уже будет непосредственно э, яркие моменты. Так. Ой, здесь опасно. Здесь очень опасно. Хорошо. Кстати, Фернандес. Какой-то новый вратарь. Возможно, это либо просто какой-то сменщик нашего основного вратаря либо, наш основной вратаря, либо нашего основного вратаря заменили, подписав нового, либо продали. Вот теперь давайте гадать. Так долго разворачивается он, хотя довольно не массивный игрок. Но мы пропускаем здесь. На 41-й минуте неизвестно от кого праздновает Скорзит на коленках трибул. Может, не стоило выходить за вратаря там. Я не знаю. Ой, какая передача. Ну и все, Зенга 2-0 делает счет. Да, пасик вышел, конечно, хороший. Нойман, если здесь убежать... Ладно, можно пас попробовать отдать. Нойман, Нойман, Нойман. просто бежать и забивать. И забивать! Чего? Не сдавайте, желтую карточку показывают здесь кому-то. Вообще пипец. Рискуйте с поля на замену. Да, вообще как-то матч не клеится у нас. Да, как и у большинства, наверное, в нашей команде. Просто закидывай. Нойман. Вот такую, на фланг. Здесь домб. Домб. Ударчик, хорошо, вред, хорошо, дебютный гол получается, забивает наш форвард, и да, сразу же покидает поле Нойман, выходит другой футболист, два удара мы сделали всего лишь, игра вообще не клеилась, ну и давайте рассчитаем тогда остаток матча, проиграли 2-1 мы по итогу, да, больше ничего интересного у нас не было. Так, давайте еще раз центр трансферов глянем, вообще никто не интересуется, нами 77 рейтинг уже, я конечно понимаю, возможно не от рейтинга это зависит, падебор на 17 месте между прочим уже, давайте яркий момент против них сыграем. Так, проводит контратаку на 24 минуте, проигрываем и уже 1-0, ну блять, вырежет и хорошая, блять, здесь опять этот Мюллер конченый. 29 минута, снова наша атака Возможность навесить у нас есть Здесь как бы Просто что-нибудь бы сделать бы Ладно Так, гамбургер контратакует, атакует, ладно, просто атакует Моменты были у нас какие-то, но большинство мы Запороли Так, здесь опять мы против Мюллера Я надеюсь, получится как-то нормально Против него сыграть, отдать пас да херач ты уже отсюда Худх. отлично сыграл мяч потерян надеюсь не 20 надеюсь не 2010 40 минута контратака снова наши и все проводятся с одних и тех же позиций Наверное вратарь бросил мяч если бы здесь феликс бы мог убежать мюллер его догоняет конкретно причем хороший пас феликс сударчиком феликс 1 1 хорошо Сороковая минута, 1-1, празднование фирменное, поехали. Я всегда навешивал с этой позиции, зачем ты сделал на меня навес? 2-1, вот теперь мы уже проигрываем, 2-1, снова контратака. Нет, это уже просто позиционная атака. Нойманн! Хорошо! На молчанке играл 2-2 Нойман. Хорошо. 76 минута. Делаем результат. Делаем. 2 часа ночи. Я здесь ору, и мы проигрываем в итоге 2-3. Все равно Нойман пытался, Нойман пытался что-то сделать, но 2-3, так заканчивается матч против Пады Борна. Не сумели в концовке мы сдержать их натиск по ходу. Но 9-3 все же оценка. Все. Последний день трансферного окна слухов никаких не было единственное мы видим родриго перешел с мадридского реала в вулверхэмптон за 74 миллиона интересно ну что ждем будут ли какие-то слухи если их не будет я просто уже не буду вставлять эти промотки часов потому что я здесь только за сборами трансферных слухов и за предложениями по нашему Феликсу Нойману. Никуда мы не перейдем, Сангаре переходит в Вильяреал, а мы остаемся и дальше в Гамбургере. Так, чуваки, ну что, вот такой видеоролик у нас вышел. Я считаю, видос вышел очень насыщенный. Много всего происходило победы, поражения, голы, голевые передачи, трансферное окно. Жаль то, что мы никуда не смогли перейти. Ну и в итоге, спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, телеграм-канал, ссылка в описании, всем удачи, всем до скорого!